Покоренных однажды небесных вершин По ступеням обугленным на землю мы сходим Под прицельные залпы наветов и лжи Мы уходим, уходим, уходим, уходим, уходим Прощайте горы, вам видней Кем были мы в краю далеком Пускай не судит одного Бога Нас кабинетные громочей До свидания, Афган, этот призрачный мир Не пристала добром поминать себя в Но о чем-то грустит боевой командир Мы уходим, уходим, ходим, ходим, ходим Прощайте, горы, вам видней В чем наша боль и наша слава Чем ты, великая держава Искупишь слезы матерей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 Вдруг спиртовой дозу дели на троих, Сколько нас уцелело в полихом разве зводит Третий толст, даже ветер на сопках затих. Мы уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, Прощайте, горы, вам виднее, Что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, Как уживутся встрет людей, Биография наша, полдюжину строк, Социологи втиснут сейчас, они в моде, Только разве под властью науки Восток? Мы уходим, уходим, уходим с Востока, Уходим, прощайте горы, вам видней, Кем были мы в краю далеком? Пускай не судят одного -го. Нас с кабинетной грамотей. Прощайте, горы, вам видней, Кем были мы в краю далеком. Пускай не судят одного -то. Нас с кабинетной грамотей.